У одного мужика сильно болели яички. Самое страшное, все врачи говорили, только резать. Друг ему сказал, слушай, да ты не паникуй, сходи к бабке. Но мужик так и сделал. Пришел к бабке, рассказал ей все. Она говорит, яишь ты, яички они собрались резать. Вот милочек, отвар тебе, Выпи его. Пьет он, значит, она, давай, давай! Этот отвар она охвалит. а теперь попрыгай они сами отпадут <Слышко> спасибо что досмотрели это видео до конца оставляйте свои комментарии всем пока пока!